Сегодня мы общаемся с историком Борисом Витальевичем Юлиным на тему коллективизации и смежных процессов, в частности в СССР. Как происходили процессы коллективизации в СССР. Бориса Витальевича поможет разобраться в этом вопросе. И сразу тогда первый вопрос. Можете описать в общих чертах, что же такое коллективизация? Почему СССР выбрал именно такой путь развития сельского хозяйства в конце 20-х и в течение 30-х годов? Ну, собственно говоря, в Советском Союзе, после революции октябрьской, была установлена советская система. То есть власть принадлежала советом. Советы были как городские, производственные советы. Также были советы и на селе, то есть сельсовет, это совет конкретно какого-то села. То есть люди получили систему коллективного управления, совет постоянно контролировался, собственно говоря, жителями, и жители участвовали в управлении ну, своим населенным пунктом то есть, допустим, Совет мог принять решение там, построить клуб, баню, там, принять какие-то там школы, отремонтировать. Это принималось всем органами. Но при этом сама э, система распределения земли, она была принята декретом земли в 2018 году, она представляла собой уравнительное разделение земли по числу едоков. То есть, каждая крестьянская семья по числу едоков получала э, какую-то часть общего деревенского надела. Дело в том, что в Российской империи а, землевладения не было в чистом виде частной собственности на землю. То есть земля принадлежала сельской общине, где в принципе тем или иным способом распределялась. Здесь было ликвидировано помещище ну, землевладение, кубацкое землевладение и было вот устроено равномерное распределение земли. То есть земля и так не являлась частной и не, имела, не было права ее продавать. Чем отличалась коллективная собственность? А, то есть то, что называется коллективизация. То, что земля вместо того, чтобы принадлежать каждому отдельному крестьянскому хозяйству, принадлежала созданному ими коллективному артельному хозяйству колхозу. То есть колхоз – это артель. Все члены колхоза входят в артель своими долями. Доля каждого артельщика колхозника – это его сход, его инвентарь, его земля. При этом люди могли как входить в колхозы, так и выходить из колхозов. Некоторые умудрялись это, например, за 20 год делать по несколько раз, идти в колхоз и выйти из него. Mm -hmm. То есть пытаясь выгружить свой интерес. То есть когда нас, когда нас пугают историями, что к, э, крестьяне то есть каким-то образом якобы через эти колхозы были полностью прикреплены к земле, и, то есть в своем роде, то есть пугает нас каким-то феодальным строем этого, этого колхоза. Это ничего общего с реальностью вообще, вообще -то, то есть, как это, я понимаю, не Крестьяне, как раз таки, связанные с луговой порокой, деревни покидали очень мало, то есть mm -hmm. до революции и сразу после революции. А во время коллективизации как раз таки очень много крестьян и после нее перебралось в города. То есть, собственно, с начала коллективизации, с начала Великой Отечественной войны, в города перебралось 34 миллиона человек. Да. Вот это, конечно, и, цифра и... очень важная, потому что... Шла вот. огромными темп, темпами и урбанизации, и тем не менее нас пугает тем, что якобы паспортов не было, и все были постоянно при, прикреплены к земле. Но цифры-то откуда? Паспортов и до революции да. не было, просто их еще не выдали. То есть паспортизация всеобщая Советской связь наступила. Причем эти цифры. Это все. То есть там не было такой ситуации, что у крестьян паспорта отбирали. Там была ситуация, что им еще их не выдали. То есть, если человек перебирался, сейчас справку из совета, а паспорт получал уже в городе. На этом мы сейчас подробнее, когда под вторым вопросом переговорим. А сейчас я хотел бы все как раз про процесс э, корректизации, зачем она была нужна. Дело в том, что совершенно четко э, во всем мире наблюдались вполне себе объективные процессы. То есть, с развитием э, производительных сил в сельском хозяйстве требовалось укрупнение землевладения. То есть если у нас появляются трактора, комбайны, селки, вилки, элеваторы и прочее, то местное хозяйство оказывается недееспособным. Ну то есть выдать каждому крестьянину, допустим, трактор это нерентабельно, расточительно и в принципе совершенно незачем. То есть маленький участок обрабатывать трактором смысла особого нет. И вот если мы хотим перевести сельское хозяйство от э, крестьянина стоящей лошади, от часто одной лошади на несколько человек из сахой перевести э, вот, на сельскохозяйственную технику, то нам сельское в ну, сельскохозяйственном годе нужно укрупнять. То есть в Германии используется для этого юнкерский, так называемый, то есть там просто помещики юнкера скупали. Ну там как, там крестьяне были освобождены, в своей мертвозной зависимости без земли, в отличие от Российской империи. И вот в Германии там были как-то свободные деревни, которые были еще до, ну, свободными до отмены крепостного права в Курсиле. И были деревни, в которых крестьяне получили свободу, но не получили земли. И там были юнкерские хозяйства, на которых либо часть крестьян оставалась работать в качестве потрохов, либо там крестьяне уходили просто в города, становясь рабочими. То есть был процесс пауперизации, который известен по Англии и везде. То есть когда идет крупнее сельского хозяйства, разорившиеся мелкие собственники, которые потеряли свою землю. Ну, для того, чтобы у кода хозяйства укупилось, нужно, чтобы у кого-то мы исчезли. Лагическое. Правильно? Так вот. И вот э, через популяризацию проходили все как -то страны. То есть последняя, например, проходила Чили. И вот, э, когда идет укрупнение хозяйства, что юнкельским путем, что фермерским путем, как в Соединенных Штатах, то есть в ряде остались фермы, да? но если раньше фермеры, допустим, в середине 19 века, стояли там две трети населения, то сейчас их, фермеров Соединенных Штатов меньше 5%. Это как раз -таки говорит о том, что большая часть фермеров была разорена и вынуждена была покинуть сельскую местность либо работать с рабочими, то есть теми же самими батраками. Это то, что в американских фильмах видно, как люди живущие да, в Да, просто в часто у них-то такое идеализированное понятие о том, как именно этот процесс происходил у них, потому что они... они якобы сами по себе, так сказать, укрупненные хозяйства взялись из, из ниоткуда, так сказать. Вот в этом проблема. Нет, да. они взялись из разорения мелких хозяйств. То есть на месте 10 фермеров, которые жили раньше, сейчас находится более одного фермера, который работает обычно на крупный какой-нибудь обработок. Остальные разорены, а работы осуществляют в сезон, собственно говоря, наемный сезонный. Да, вот это тоже вот интерес, интересный момент, согласен. Вот в Советском Союзе так вот, и в Советском Союзе тоже прекрасно понимали, для того, чтобы сельское хозяйство перестало кормить только само себя, а стало кормить страну, и обеспечивать развитие страны, сельскохозяйственные угодья должны быть укрупнены, mm. То есть это было очевидно для всех. Но рассматривалось вот как раз э, в середине 20-х годов и в конце 20-х годов два пути. Например, группа Бухарина предлагала путь э, через капитализацию деревни, то есть э, дать возможность кулакам, э, захватить всю землю, разорить остальных э, крестьян, вытеснив их в города, ну, то есть при степлоперизации, то есть остаются только кулаки и батраки на селе, и после этого на селе проводится, так сказать, сверху революция и построение э, уже э, системы, где все будет принадлежать советам в виде батраков. То есть, по сути, сразу переход к тому, что называлось более поздним СССР, совхозами, а не колхозами. То есть государственное предприятие. Но э, сам этот путь, идущий через пауперизацию, был признан неприемлемым. Ну, потому что ну, как так можно в стране не победившего трудового народа идти путем, при котором разоряется большая часть населения страны. То есть лишается земли, прав, начинает вести ниченский образ жизни только для того, чтобы потом там, через поколение где-то жить лучше. Это было поинтересованное... Этот путь, который вы сейчас упомянули. Если я не ошибаюсь, при Российской империи в какой-то степени его же тоже пытались имплементировать каким-то образом. Да. да, именно его пытались провести во ага. время Ставопинских реформ, что вызвало очень серьезное социальное напряжение на селе, и при этом реформа... И реформ это, это же во многом помогло осуществить рабоче-крестьянскую революцию. То есть, кресть... да. Угу. Ну да. Хотя, в принципе, крестьяне стали отворачиваться от императорской власти еще время 1925 года, то есть до столыпы. Но столыпинская реформа эту ситуацию сукубили. И вот здесь в Советском Союзе принимается решение основной курс сделать на коллективизацию сельского хозяйства. То есть то, что совет будет являться одновременно еще и коллективным хозяйством. То есть вот есть деревня, в ней есть колхоз ему принадлежат основные средства производства, и при этом, так как колхозы не имели средств на закупку техники, и, собственно говоря, тяжело это было обеспечить достаточно в достаточном количестве первые годы советской власти первой десятилетия, то есть в это время индустриализация только начиналась, то были введены так называемые машины-тракторные станции. То есть предприятия, которые эксплуатировали сельскохозяйственную технику, и сдавали ее в аренду колхозам. То есть, одна машина-тракторная станция работала на несколько колхозов, обеспечивая их деятельность. То есть, у колхоза была земля, были рабочие руки, были семена, были скотины и так далее. А технику они арендовали и для перевозки урожая, и для пассивных работ, и для уборки урожая. Вот, собственно говоря, это принцип работы советской системы в режиме коллективизации. При этом Управляю колхозом. Председатель колхоза выбраны работниками колхоза. Ну и правление колхоза, собственно говоря, тоже выбиралось. На основе артельного законодательства. То есть отдельного законодательства по колхозам не было, на колхозы распространялось артельное законодательство. И колхозники, собственно говоря, жили по какому принципу? Они получали так называемые трудодни, которые по итогам уборки урожая использовались для распределения воплотного а, а, колхоза. То есть, вот допустим, работает человек колхозником, для примера, для иллюстрации, а, он должен отработать минимум 200 трудодней. Трудодень, кстати, можно было выполнить обычно за пару часов. То есть это не такая большая нагрузка была. Некоторые умудряются выполнять за год 400-500 трудодней либо один член семьи выполнял работу за всех членов семьи по трудодням, дня. Минимум. И при этом колхозники имели еще подсобные хозяйства свои собственные. То есть часть, ну, поля обычно было общее колхозное. А вот сады, там, всякие, там, кролики, гуси, утки, это все было лично у колхозников. Индивидуально. И вот колхозник, часть средств получал от реализации выращенного на приусадебном участке, это реализовывалось на колхозном рынке. Часть получал в виде своей доли от колхоза, и эту часть он тоже мог либо использовать для питания своей семьи, либо продать на рынке на колхозном. Поэтому система колхозных рынков она была достаточно широко распространена. То есть колхозные рынки не сохранились, собственно говоря, до конца 80-х годов. Но в своем истинном значении они были только где-то до да. 60. Тем более, все-таки, как вы, как вы уже упомянули, должно происходить четкое взаимодействие именно с.. А... Машина-тракторной станции. МТС. С, с машина с тракторными станциями, да, должно быть, конечно. Ну там как взаимодействие? Там просто более обыкновенные а, ну, деловые да. отношения. То есть хорошо работает МТС, хорошая зарплата у да. ее работы плохо работает, плохая зарплата для mm -hmm. работников. Колхозы э, старались максимально-оптимально э, э, рядовую технику, то есть, допустим, все mm -hmm. эти разные культуры, те, которые с одновременно сработали, чтобы, допустим, на разные сроки проходилась уборка урожая. А mm -hmm. можно вот уточнить, по раз... по... при укрупнении колхозов да, и при их развитии начали ли у колхозов появляться свои собственные, своя собственная техника, свои собственные трактора и так далее? Или все-таки они, все-таки вот эти вот Предприятия пользовались. Укрупнение колхозов было проведено директивным э, mm -hmm. распоряжением во времена Хрущева, то есть уже сильно позже коллективизации. То есть коллективизация это у нас конец 20-х, начала 30-х годов, а укрупнение колхозов это сельскохозяйственная реформа 60-х годов. Тогда колхозы по несколько колхозов объединялись в один, то есть получились большие колхозы. Крупные. И техника, машино тракторных станций, которая обслуживала эти несколько она передавалась колхозу. То есть это было это директивное решение сверху. Какие вот здесь? Я понимаю, что, может быть, этот вопрос немножко в сторону, но вот какие здесь минусы появляются? То есть вот в данной ситуации, когда машино тракторной станции, например, уже, так сказать, содержится самим колхозом, или все-таки это не настолько отрицательная черта, просто другой путь? Это минус довольно большой минус. Дело в том, что из-за этого снижается фонда отдачи. То есть э, есть такой параметр экономических фонда отдачи, то есть какую мы получаем прибыль э, по отношению к используемым основным фондам. Вот кстати, в результате реформы сельского хозяйства фонда отдачи mm -hmm. снизилась на 40%. Дело в том, что колхозу на самом деле задействовать нормально mm -hmm. полноценно свою технику не удается. То есть большую часть времени она, ну, не сезон она простаивает. И поэтому падает квалификация как, собственно говоря, работников колхозов, которые работают на этой технике. То есть на МТС работали не колхозники, там работали рабочие, которые с техникой работали гораздо более эффективно. То есть лучше ее обслуживали, она была в более исправном состоянии, и она более полная эксплуатировалась. То есть сначала на один, в одном колхозе в другом, в третьем, если колхоз один большой, то техника значительно число времени да. простаивает люди, работают меньше, квалификация их ниже. Техника выходит из строя быстрее. Техники требуются в целом на получение, допустим, той же самой тонны пшеницы или тонны мяса больше, чем раньше. В принципе, это активно практикуется и сейчас даже в самых развитых, то есть индустриальных странах, где, например, какие-то от, относительно небольшие, например, производители вина, да, то есть э, винограда, да, они... То же самое, нет совершенно никакого смысла содержать свой собственный комбайн, то есть чтобы он простаивал там огромное количество времени. Просто почему это так вот звучит удивительно для многих, когда говорят вот именно о такой системе построения сельского хозяйства? Вот это для меня, конечно, странно. Не, но ну она была разумной, и люди работали э, до, достаточно, э, скажем так, эффективно. то есть в целом урожаи стали собирать больше, чем они были в Российской империи. То есть на тех же самых землях стали получаться больше урожая. И главное, высвободилось огромное количество рабочих сил. То есть чем больше возрастала техническая оснащенность машин тракторных станций, тем mm -hmm. меньше людей было нужно в колхозах. И они вот как раз-таки благополучно перебирались в города. Без всяких паспортов, без ничего. Потому что если человек собирался ехать, допустим, на учебу или на работу в город, он обращался mm -hmm. к председателю сельсовета, и э, требовал справку, так сказать, из колхоза. Эту справку ему обязаны были дать, то он отправлялся в город, если он устраивался в городе на работу, там он получал паспорт, получал жилье, прописку mm -hmm. и работал уже в городе. То есть это то, что называют, допустим, этим крепостным правом и так далее, это чушь собачья. То есть там э, что не поощрялось? В Советском Союзе не поощрялось безделье и бродяжничество, и поэтому человек mm -hmm. не мог уехать никуда. То есть, типа, поехать в город, просто в городе тусоваться. Это было невозможно. Если же он ехал в город работать, то есть, допустим, написал заявление по ПП-5 и так далее, или по комсоморской путевке на какую-нибудь струйку, то э, его не то что могли отпустить, его не могли не отпустить. Почему коллективизация запустилась как масштабный проект только к концу 20-х годов? Вы, конечно, уже упомянули да, вот систему артели, то есть попытки в течение 20-х годов тоже да, были как бы, организовать. Особенно таким вот ненасильственным путем, то есть путем убеждения, так сказать, организовать колхозы. Но могли бы, не могли бы вы описать, почему именно вот к концу 20-х годов уже нужно было системно начинать вот этот вот процесс коллективизации? Ну, потому что, естественно, путем он шел все-таки достаточно медленно. А здесь уже дело касалось выживания государства и безопасности государства. Дело в том, что существовать большая держава, тем более потому что такая в социалистическом капиталистическом окружении, могла только иметь достаточно промышленный потенциал, то есть проведя индустриализацию. А основным э, препятствием по пути проведения индустриализации в Советском Союзе стояло малое количество людей в городах. То есть э, 80% населения – это сельское население. То есть, соответственно, индустриализацию проводить некому. И вот чтобы высвоить рабочие руки, нужно было провести коллективизацию. То есть за счет коллективизации большое количество крестьянских флогов оказалось освобожденным. Люди смогли начать строить заводы, предприятия, дороги. Вот для этого, собственно говоря, это и проводилось ускоренными темпами. Потому что, ясно, ну так, это как в 1931 году Сталин сказал на съезде как раз работников легкой промышленности, по-моему, что мы отстаем от ведущих европейских mm -hmm. стран на 50-100 лет. И если мы не пробежим это расстояние за 10 лет, то у нас сомнут. Да. То есть он очень верно оценивал ситуацию, собственно, в 1941 году он у нас и нападал. Но Советский Союз к этому времени пробежал это расстояние. И вот Чтобы пробежать это расстояние, нужна была коллективизация. Потому что индустриализация без коллективизации невозможна в принципе. А благодаря э, коллективизации, во-первых, возникает большая потребность сельхозтехники на селе, ну, которые до этого нету, То есть, если крестьяне остается на своих носовых платках, вот эти, на маленьких кулачках земли, то совершенно им нет никакой необходимости а, закупать технику, правильно? Да. А Машина-тракторная станции, техника нужна обязательно. Так вот, то есть, есть, во-первых, заказ на сельхозтехнику, во-вторых, освобождается большое количество рабочих рук для развития промышленности. Вот ради этих двух вещей коллективизацию стали проводить ускоренными темпами. Хотя, конечно, многие устраивали насильственную коллективизацию, то есть были такие эксцессы но за них наказывали, то есть называлось перегибами на местах, и за них людей ну, реально судили и даже расстреливали. Да. То есть НЭП, НЭП – это то, что, в принципе, изжило себя к тому времени? То есть, или НЭП сыграло ли это какую-то решающую, решающую и вспомог, вспомогательную роль для остановления этого процесса? НЭП, во-первых, его значение немножко неправильно понимает. Угу. То есть новая экономическая политика, это была не попытка типа поднять страну за счет капиталистических методов. Mm -hmm. Это была попытка удержать страну на плаву, пока создаются советские органы. Для того, чтобы создать социалистическую экономику, то есть плановую экономику, да, yeah. требуется создать органы учета, органы планирования, да? органы управления, подготовить людей. На это нужно минимум несколько лет. Вот эти несколько лет и долны. То есть сразу ввести э, советскую экономику, такую, которая была во время первых пятилеток, сразу после революции было невозможно, потому что не было просто структур, которые бы это делали. Вот создавался Госплан, например, создавались mm. первые государственные планы, которые как результат работы по госплан, создали реальные статистические органы. То есть все это было необходимо. Для mm. того, чтобы это создать, был введен НЭП. Когда это все было создано, НЭП стал не нужен. А, собственно говоря, само развитие страны серьезное НЭП обеспечить не мог. Это вы очень прекрасно понимали. И НЭП закончился до того, как началась коллективизация. То есть, в принципе, от НЭПа вроде вот так вот директивно как бы не ушли, то есть его никто не отменял официально. Но, по сути, он закончился в 2025 шестом году. Угу. То есть, примерно за три года до начала коллективизации. Хорошо. Давайте тогда на таком насущном вопросе о кулаках вообще. Кто и откуда взялись? Что такое кулаки? Почему у них, особенно вот у нас в России, да, вот это слово кулаки трактуется, вы сами знаете, как люди, не покладающие рук, работая там с утра, до утра. Потому дону, что это там. пропаганда. Mm. Это просто пропаганда. То есть нужно обвинить кулаков, показать дьявольскими отрудиями большевиков, которые проводились кулачом. Если вы откроете документы, собственно говоря, советского периода, самые первые, например, декрет о земле, по которому земля распределяется по числу инаков, так Я mm -hmm. говорил об этом. Yeah. Right? Yeah. Yeah. И при этом эта земля не является объектом купли-продажи. Она является объектом пользования крестьян. То есть крестьяне mm -hmm. могут с ней эту землю обрабатывать, продавать урожай, кормить свою семью, выплачивать налоги. То есть это то, на чем крестьяне работают, но это не является объектом продажи или спекуляции, так? Да. Кулаки, они выделялись какими-то двумя моментами. То есть, чем... Кулаки не были просто и до революции, термин дореволюционный, и они и до революции, и после революции занимались одним и тем. Это зажиточные крестьяне, которые занимались ростовщичеством, то есть давали зерно или деньги, или скотину, в рост. То есть, я тебе даю до следующего урожая, давай мишка а ты возвращаешься. И когда они опутывали э, своих односельчан долгами, они отжали у них землю. То являлось противозаконом. Кстати, ростовская физическая деятельность являлась преступлением в, ну, в Советском Союзе. То есть она была официально противозаконной. Э, скупка земли, вот, э, отъем земли у других крестьян, тоже являлся противозаконным. Обычно любят рассказывать страшные легенды о том, что, мол, типа того, мол, моего прадеда расплачивает только потому, что у него там было пять лошадей, да? Вопрос, зачем вот которого маленький надел земли, 5 лошадей? То есть они жрут постоянно корм, правильно? Который нужно откуда-то брать. 5 лошадей, чтобы вспахать этот маленький участок, который полагается одной семье, не нужно совершенно, так? То есть это означает, что Кубак, если у него есть пять лошадей, что он использует не только свою, но и чужую землю. Правильно? То есть не за то, что он пять лошадей имеет его скорость, Просто тут, а э, то, Борис что... Витальевич, вам многие сразу же возразят, что они эту землю якобы э, как-то в свои руки взяли, не покладая, не работая с утра до ночи... Взяли и... У других крестьян. То есть теми или иными способами не взяли у других крестьян, а это запрещено по закону. Земля не является объектом купли-продажи, тем более она не является объектом а, а, а, расчета за а, набежавшие по процентам долги. Так вот, то есть здесь полицейцы совершали два уголовных преступления сразу, и они разоряли своих. То есть, собственно говоря, Бухарин предлагал Краске закрыть на это глаза и отдать как раз-таки все, под э, э, по сути, отдать деревню кулакам. То есть это называлось провести капитализацию деревни. То есть, в принципе, есть это при идентичный ее... путь тому, как это происходило, например, как при пауперизации да, во многих западных странах да, Европы? Именно, да. именно mm -hmm. так. Но это означает, что тревоз разорить, выкинуть на улицу или превратить, по сути, в рабов в тех кулаков, примерно половину населения страны. <связь> то есть, да, в сель сельхозугодии естественно, То есть в каждой деревне останется один кулак, который владеет всеми землями этой деревни, и который владеет, по сути, своими односельчанами. Да, этот кулак для повышения эффективности труда будет закупать сельхозтехнику. Ну, как это происходило в тех же самых Соединенных Штатах, или как это происходило в Америке, в Чили. То есть он будет это делать. То есть сам процесс вот, и механизации сельского хозяйства, он будет происходить. Он будет происходить через то, то что э, будут разоряться, обращаться в нищету и э, попадать в зависимое положение э, десятки миллионов наших граждан. А это сочли недопустимо. А так как все равно укрупнять сельское хозяйство механизировать надо, то вот как раз коллективизация. Да, к сожалению, для кого-то это очень даже допустимо, как я понимаю. Но тут вопрос об идеологии и пропаганде. Хорошо, давайте тогда э, перейдем к следующему вопросу. Э, чем процесс индустриализации и повышения производных сил в сельском хозяйстве в СССР и ведущих буржуазных государствах отличался друг от друга? И, например, в таких странах возьмем, как США, Британию, самых передовых. Да. И ну для начала мы начнем так, что э... Индустриализация в Британии шла в основном за счет эксплуатации колоний, а сельское хозяйство в Великобритании до сих пор, вот прямо сегодня, в 21 веке, остается наполовину средневековым. То есть там, как было в 17 веке, в 17 веке, в 16 веке, лендлорды, вот после огораживания, да, лендлорды, на землях которых работают арендаторы. Это основа сельского хозяйства самой Великобритании. То есть сельское хозяйство Великобритании не является пределом ни по устройству, ни по, собственно говоря, эффективности. То есть, mm. наверное, гораздо более... Ну, очень сильно по эффективности сельскому хозяйству, рядом находящейся Голландии. Mm. Mm. То есть и урожайность меньше, и эффективность обработки земель меньше, но... Поэтому Британию привести в качестве примера довольно сложно. То есть это страна с многочисленными феодальными пережитками, которые живет за счет ограбления своих бывших колоний до сих пор. В Соединенных Штатах был да, процесс вот именно... Как, ну, в Соединенных Штатах там был какой-то бонус сразу. Там люди получали землю с самого начала как фермеры, как индивидуалисты. То есть вот есть фермеры, они создают такой своеобразный хутор из нескольких ферм. А это надо просто отдельную ферму, да? Получает огромное количество земли, отобранной у индейцев, правильно? И эту землю обрабатывает. Потом дальше идет конкуренция между этими мелкими собственниками. То есть там не было крестьянской общины, которая была... То есть Россия пришла в революцию с элементами общинного землевладения и общинной системы управления населением. А Соединенные Штаты такой системы не имели никогда. Они шли через индивидуальные хозяйства с самого начала. Mm -hmm. То есть пытались взять как раз те же самые бухаринцы за основу американский путь, но американский путь, он имеет другие истоки. То есть, например, такая система, как коллективизация, она в Соединенных Штатах пройти просто не могла. Там нет, некого объединять в колхозах. Да, no. да. No. То есть их просто нет. А так в целом, ну, технически, да, он делал примерно так же, то есть особых отличий нет. То есть в Соединенных Штатах есть сельскохозяйственное владение, боится механизация высокого уровня. Так, например, та же самая знаменитая фирма Кем была, которая была таким предумнистом сельским хозяйством, вызвала стремительную угрозу и кучу. Mm -hmm. Кстати, наши... Не подумав в свое время, переняли в конце 20-х, начать 20-х годов, опыт этой фирмы, самой знаменитой в США. И это была одна из причин усугубления гол на персеренном Казахстане в 30-е годы. То есть, ну, в Америке, кстати, это привело к тому же самому результату, но там, правда, годоморник его не объединяет, хотя в 33 34 годах в Соединенных Штатах был голод. Да, я думаю, тут тоже даже посмотреть с экологической точки зрения, это сейчас такой тренд, конечно, своеобразный, но даже с этой стороны, наверное, в Советском Союзе, Советский Союз намного более прогрессивно подходил к вещам, даже если взять просто тот аспект, что они старались минимизировать, то есть как, при любой возможности минимизировать затраты, то есть полная кооперация и так далее. В то время как в таких странах, как США, при укрупнении, это было возможно только лишь, например, на единичных каких-то, пусть больших по своему масштабу, но единичных хозяйствах, то есть... Нет, знаете, здесь есть немножко другой момент, uh -huh. который вот можно очень легко даже проиллюстрировать, можно даже легко увидеть, чисто визуально. В Соединенных Штатах все земли пригодные под обработку, вот в этих так называемых сельскохозяйственных штатах, все распахивались, правильно? И это привело к появлению, например, такого явления, очень неприятного, как торнадо. То есть раньше торнадо, когда осваивались Соединенные Штаты, там особо не было. Это было редким явлением. В стало частным. Почему? Потому что получились бесконечные, достаточно просторы. Да, кстати. которых нет, не дается ничего. В Советском Союзе было установлено этот планом развития сельского хозяйства, обязательное наличие лесополос, то есть лесополоса mm -hmm. между колхозами различными, лесополосы вдоль дорог, для того, чтобы снизить эрозию почвы, для того, чтобы э, удерживать снега для зимы, для того, чтобы э, избежать такого явления, как торнадо, те же самые. Mm -hmm. То есть вот эти вот лесополосы, э, они в Советском Союзе были везде, недавно до местах остались до сих пор. То есть такой просто характерный момент, что вот в 5-6 рядов растут деревья, такая полоска. <связывая> это <связывая> искусственные насаждение, даже там, где их раньше не было. Вот <связывая> э -э я считаю, это вот наглядный показатель того, как государство обеспечивало вот как раз таки и силами колхозов, и для тех же самых колхозов защиту почвы от эрозии и обеспечение и более комфортного жилья и лучшие, вот, лучших условий для выращивания земли. <связывая> да, согласен. Причем все это идет вразрез с тому, как нам постоянно э, рассказывают о том, как, на каком низком уровне была экология в СССР и так далее и тому подобном. Конечно, смотря на такие примеры, звучит Но, так смешно. противогазах в Советском Союзе не приходилось пользоваться, а в Европе и в Японии приходилось. И, наверное, поэтому в России до сих Нет. пор огромное количество нетронутых лесов и так далее. То есть, А, например, в Европе, в принципе, такого понятия, как... Реальный лес уже в принципе не осталось, то есть это экономические угодья. Ну, сейчас можно еще заметить какую вещь, что этих нетронутых лесов и вообще лесополосов прочего остаются гораздо меньше. То есть исчезают пруды, озера либо огораживаются, выкашиваются леса, то есть практически полностью исчезла так называемая зеленая зона Москвы. Это ведь mm. вполне официальное понятие. Зеленая зона Москвы это 50-километровая полоса лесов вокруг Москвы. Которые, которые запрещено было вести масштабные средства, и в которых запрещено было производить масштабные группы леса. Ну давайте тогда подходить к, рез, к результатам. Какие плоды принесла, наверное, здесь можно долго обсуждать, но в общих каких-то чертах, какие плоды принесла коллективизация? Коллективизация позволила э, поднять уровень жизни, как в городе, так и на селе. Ну, то есть сельское количество стало более эффективным. Угу. Оно позволило принести, так сказать, на село такие благосовизации, как электрификация, газификация, принести туда нормальное образование. То есть везде были школы, везде были в основном, сельские клубы, то есть не было колхоза без сельского клуба. Нет было. То есть это и для кино, для танцев, для пушков, школ, библиотеки появились. Так вот, в политическом масштабе, собственно говоря. Коллективизация позволила провести индустриализацию но ну, за счет того, что раз, те самые 4 миллиона человек, которые перешли из села а, в города, это как раз и есть основа а, уже рабочего класса Советского Союза. Mm -hmm. То есть а, основа промышленности, основа транспорта, то есть все это получилось за счет именно а, коллективизации. Без этого этих рук промышленности просто бы не появилось. И, наконец-таки, коллективизация позволила распространить на сельское хозяйство систему охраны труда. То есть у крестьянина нет отпусков, у крестьянина нет никакой нормировки рабочего дня. То есть он пашет, пока это необходимо или пока он считает это. Правильно? Да. Вот коллективизация позволила за счет механизации труда, введения, так сказать, вот, системы контроля и учета за трудом, позволила ограничить продолжительность рабочего дня, ввести такое понятие, как отпуск, которого для крестьян как бы, не было в принципе. У колхозников отпуска появились. Кстати, под отдых колхозников, которые, допустим, получили там, профессиональные заболевания или просто плохой опыт, болели достаточно серьезно, был выделен такой историй, как бывшая императорская э, дача в Крыму, Ливадзия. Угу. Вот, Он же был отдан как раз-таки именно э, как санаторий именно для колхозников. И что самое интересное, э, для него у, у, у, интересное Там не мог председатель колхоза, люди из упра управления колхоза. Там могли отдыхать только рядовые колхозники. Ну для наших нынешних патриотов, в кавычках и либералов это звучит странно, что позволяют обычным людям да. отдыхать в таких местах. Ну вот собственно говоря, это и есть итоги коллективизации. То есть, то есть индустриализация, защита труда, улучшение условий жизни и общий рост сельскохозяйственного производства. Но я думаю, вы упомянули, но и еще раз сказать, что, конечно, вот это вот, сгладить вот эту разницу между селом, и об этом еще писал Карл Маркс, между городом и селом необходимо, чтобы, как вы сказали, то есть на, на, на селе стали появляться какие-то культурные объекты, да, и так далее. Там появлялся банально цивилизация в каком да. плане, тот же да. самый. Водопровод, канализация, это ведь тоже в царской деревне даже представить невозможно было. Здесь оно появлялось, и вот есть такой момент, интересно, если поехать по советским колхозам и миллионерам, то есть которые были прибыльными и эффективными, там можно увидеть трех-четырех-пятиэтажную застройку, то есть такие небольшие одноподъездные, очень уютные да. дома. Можно увидеть отдельные вот эти вот дома, которые тоже строились промышленным образом по единому проекту, но это были комфортабельные отдельные, по сути, коттеджи в живет крестьянская семья, ну, толхозная семья. Вот это как раз и есть постепенная а, ликвидация разницы между городом и деревней. То есть условия труда и условия быта действительно, в действительном Советском Союзе между городом и деревней скваживались. Да. А, знаете, когда также нам рассказывают там, о каких-то нескольких семьях, живущих в кавычках в ужасных условиях коммуналках, наверное... Люди забывают вообще э, о том, в каких условиях жили крестьяне при Российской империи. Вот это тоже такой интересный момент. Коммуналки – это тоже очень интересное явление. Uh -huh. Дело в том, что у Российской империи огромный... Ну, в Булкаке, в Собачье сердце, я думаю, вы читали, да? Или uh, приходилось. Так вот. Uh, был такой интересный момент. Большая часть рабочих жила в бараках. Ну, То вот, есть, высоко да. рабочие, ну, типа, тоже самый семьи, ну, вот, того же самого Хрущева, который был инструментальщиком, то есть, по сути, рабочая элита. Они могли снимать квартиру, имели довольно неплохой заработок. Большинство снимало обычно квартиру на несколько семей, mm. потому что своих частных квартир тогда не было. Тогда были вот, именно квартиры, которые арендовывались рабочими. А большая часть рабочих, наиболее низко оплачиваемая, она жила в бараках. То есть семья живет в кусочке, которые выйдет за навеской. И вот когда произошла революция, было принято перераспределение зем... это, жилищного фонда. То есть люди из бараков переехали в квартиры, да, в коммуналка. То есть раньше, допустим, в какой-нибудь семикомнатной квартире жил один профессор там, с прислугой mm. а после э, вот, переселения из бараков вот, в такие квартиры. А, рабочих получал, что там живет, допустим, 3-4 семьи рабочих и тот же самый профессор. Так вот, и это получается коммуналка. То есть, конечно, для профессора это очень плохо. Для тех, кто живет в квартирах, это очень плохо. А как это для рабочих, которые перебрались из барака, из-за занавески, да, mm. а в квартиру, в которой есть удобство, в которой а, есть а, вот центральное на дом отопление, то есть это для них было огромное благо. Я думаю, смотря на нынешние тенденции развития того, как у нас особенно эмигранты, в каких условиях живут в крупных городах в России, видно, люди хотят, многие вернуться к системе проживания за, за занавеской, за ширмой. Так Я уже бы... есть, это вот уже живут, есть допустим, уже... человек 10 каких-нибудь таджиков или узбеков живет в одной однокомнатной квартире, в скидку за нее платили, и спят там на полном отрасли. Это, собственно говоря, то же самое, что и было в революции. То есть то, от чего хотели по советской власти ушли, и главное, ну, хотели уйти, и главное, ушли. И главное, ушли, и, наверное, многие тоже не понимают, что все-таки идея коммунальной квартиры, это, вы можете, наверное, здесь уточнить, для меня все-таки это было такое временное явление, которое с... Да. с постоянным развитием должно было отойти. По мере э, развития э, жилищного фонда, Коммунальные квартиры расселялись. А, и, кстати, вот маленький такой нюанс. На селе как раз-таки, особенно после коллективизации, никаких коммуналках речи не шло. Угу. То есть в этом То плане именно на селе явление... был? Угу. Коммуналки – это явление крупных городов. То есть больше всего от коммуналок всегда страдал до окончания советской власти. А город Ленинград, он же Санкт-Петербург. То есть это вот как раз самый гнездильщик коммуналок. Потому что, ну, многие туда рвались. Вот, это и приводило к тому, что требовалось как-то уплотнить да, Как-то уплотнить, как-то решать квартирный вопрос. Хорошо. Давайте тогда к последнему вопросу подходить. Если у вас есть, может быть, что-то от себя еще добавить, может быть, какой-то важный аспект мы не упомянули, пожалуйста, и тогда будем закругляться. Важный аспект такой. Дело в том, что у крестьян землю не отобрали. Крестьяне стали пользоваться ей коллективно. То есть никакой горожанин, там какой-нибудь членный комиссар не приехал и землю не отобрал. То есть как она была у крестьян, так и осталась. Просто она перестала быть индивидуальной собственностью. Это первый момент. И второй момент. Это говорят, что всех насильно загнали в колхозы. На самом деле этого не было. На протяжении всего существования Советского Союза от первого дня и до 91 -го года до Советского Союза в стране существовали крестьяне-единоличники. И право выхода из колхоза оставалось все это время. Просто его стали как вот этот вот, подстегивать к этому во времена Горбачевских реформ. То есть, по сути, стимулировать максимально там, кредиты выдавать и так далее, чтобы люди из колхозов организовывали фермерские хозяйства. То есть опять носовой платок земли, да, на котором, так сказать, невозможно нормально использовать технику. То есть толкали э, сельское хозяйство в прошлое. У нас там, по-моему, 8 миллионов фермеров тогда образовалось, а потом, благополучно большая часть из них разорилась. И вот, э, если... Ну, а зачем, а зачем фермеры, когда можно все по дешевке закупать уже у гораздо более <свят> развитых стран, правильно? Так вот, и если а, какие-то крестьяне оставались единоличниками, ну, кстати, для чего остались единоличниками? Например, люди оставались единоличниками для того, чтобы заниматься несколько специфическими видами сельского хозяйства. Ну, например, пасечники, которые вне всякого колхоза просто там, вот, разводили своих пчел. Им так было удобно. Так вот, э, и таких вот крестьян, в принципе, было всегда несколько процентов в стране, которые жили вне колхозов, в колхозы не вступали и, соответственно, были крестьянами единоличниками. То есть уже это показывает о том, что никакого обязательного вступления в колхозы, именно обязательного, от которого человек не мог отказаться, не было. Просто оставаться единоличником на обыкновенном творчестве хлеба было крайне невыгодно. То есть такой человек жил сильно беднее колхозников, сильно хуже колхозников. То есть на него также спускался государственный план и так далее, но он не мог, допустим, воспользоваться услугами МТС, у него просто не хватало на это средств. Ну, потому что одно дело, когда колхоз ориентирует компания, другое дело, когда единоличник пытается это сделать, да? Так вот, то есть там создавались условия неблагоприятные для единоличников, это да, действительно было. Но почему? Ну, потому что они действительно менее эффективны, чем колхозы. Но единоличники оставались на протяжении всей советской власти.